В данном видео я расскажу о настройках структуры отчета для иерархического списка и таблицы. У нас есть следующие возможности настройки. Добавление и удаление элементов, изменение уровней и создание таблицы, ее строк и столбцов. В настоящий момент у нас в списке есть один элемент, ЦФО, и наш отчет выглядит следующим образом. Теперь давайте добавим в нашу структуру отчета еще один элемент. Для этого нажмем правую кнопку мыши и выберем пункт «Новая группировка». Выберем поле, в разрезе которого хотим смотреть наши суммы. Я выберу поле сценарий. Давайте сохраним настройки нажатием кнопки «Завершить редактирование» и сформируем отчет заново. У нас сформировалось два списка по ЦФО и по сценарию. Если мы хотим, чтобы в разрезе ЦФО поместился сценарий, то нужно изменить уровень сценария. Для этого перетащим элемент под поле «ЦФО». Смотрим, что получилось. В разрезе «ЦФО» можно посмотреть сценарий. Допустим, мы хотим смотреть еще в разрезе сценария статью оборотов. Для этого добавим новый элемент и расположим его уровень под поле сценарий. Смотрим, что получилось. Мы можем строки смотреть по нескольким полям. Давайте настроим структуру таким образом, чтобы сценарий и статьи оборотов были в одной строчке. Для этого щелкнем два раза левой кнопкой мыши и в открывшемся окне добавим поле статьи оборотов. Из иерархического списка удалим поле статьи оборотов. Для этого нажмем кнопку Delete, либо красный крестик. Теперь по CFO мы видим сценарий в одном столбце, а статьи оборотов в другом. Также мы можем создать таблицу, в столбце которой будет формироваться сумма. Допустим, нас интересует сравнение суммы ЦФО по сценарию. Для этого добавим новую таблицу. В строке добавим сценарий в столбце ЦФО. В результате у нас получится вот такой отчет. Более подробно о процедуре удаления, добавления элементов, создании таблиц и настройке иерархического списка смотрите в следующих видеокурсах.